Черная собака, она особенно во снах, она символизирует, как является символом контакта с очень древним христианским божеством, которое в нашей традиции называется, имеет имя Еката. Черная собака всегда является неким стражем, охранителем между мирами. Да, то есть черные собаки- это символы стражи, которые не дают сознанию перейти из одного мира в другой, особенно во сне это происходит очень быстро, несанкционированно. санкционировано. Да. И вот собаки являются такими стражами, они есть во всех культурах, во всех традициях, всегда есть пес, который контролирует эту, эти процессы. А вот Черные собаки это спутники богини Гекаты, а она является пропилеей. Ключница, открывающее пространство, да, богиня перекрестков, то есть она может пустить человека в другой мир, да, может закрыть. В данном случае она показывает вам, что вам пока ход туда неблагоприятен будет, просто неблагоприятен. Возможно, контакт с этой силой может быть настолько травмирующим на сегодняшнем этапе, что для вас пока будет Безопасно чуть-чуть поработать над собой до того момента, когда вы не будете готовы силу вашего тотемной связи воспринять полностью. Тотем ведь это очень серьезная сила, это связь не, не только с одним животным. Да, что такое тотем? Это разум всех животных этого вида, всех. Значит, соответственно, соединяясь с этим тотемом, вы вбираете в себя эту, эту силу, устанавливаете контакт с этим разумом. Вы животным, но это огромный разум. Представьте, даже если это, например, была собака, сколько собак сейчас существует в нашем мире. Да? Да, огромнейшее количество. И всю эту силу воспринять как свою собственную. Конечно, разум может не выдержать. То есть это... Изменение поведения, изменение натуры, да, то есть изменение всего чего угодно в таком большом количестве это может быть просто небезопасно для здоровья, а геката, она бережет нас, она нас бережет от контактов, которые возможно могут быть в настоящий момент нам вредоносны, поэтому здесь сигналы этой богини всегда являются очень важными, очень ценными для нас оберегают и нас от неправильных контактов, и другие миры от нас оберегают, потому что мы тоже для очень многих миров являемся как демоны, как бесы для, для этого мира. То есть тяжелые, тяжелые вибрации наши для некоторых жителей некоторых миров. Да? Вот. Поэтому здесь лучше всего немножечко поработать еще над собой, почистить астрал, возможно, поработать с эфирочкой, поразбирать по некие ментальные конструкции, чтобы сознание чуток расширилось. И в тот момент, когда эта сила сила вашего тотемного знака войдет в вас, она не была для вас ни травмирующей, ни разрушительной. Возможно, так следует поступить.